Это видео для акционеров, а позже для руководства компании Источник энергии. Для начала, то что такое источник энергии? Это все. Без источника не может существовать ничего, и тем более жить. Даже война не может быть без источника электроэнергии. Теперь, для акционеров. Я на скайпе общался с многими людьми, но вот поразительно, женщины понимают сразу, мужики нет. Мужики, как же так, нас учили, а тут получается нет, и даже не существует такого. Да, не существует, но с другой стороны это хорошо, потому что на данный момент мы строим фундамент, для, на котором нужно построить здание под названием государство. Это здание нужно рухнуть. Поэтому фундамент должен быть идеальным. Я зомбировал почву там, где нужно построить фундамент. Очень долгий период. Долго. Не просто долго. Сейчас объясню. Отрок Вячеслав. Этот мальчик вылечил мне почки. Тут зачем, да? Я его не просил. Я просто поставил свечку. Слава э, отроку. Значит, настало время, поэтому э, э, вот э, те же самые женщины, они же акционеры, не инвесторы. Что такое инвестор? Инвестор это человек, который вкладывает деньги под определенный процент. Все, вот такое ограничение. Больше он никуда не может выйти. Акции это перспектива, которая имеет бесконечное значение. Всю все и стоимость акций будет зависеть от рейтинга. А рейтинг мы можем повысить совместно. Я один это не сделаю. Нужно сразу всем, всем коллективам. Чем больше людей, тем лучше. Хотя очень важно. Изначальные инвесторы, они же акционеры. С другой стороны так, если женщина сказала инвестору, значит мы можем написать, но опять же, у инвестора перспективы нет. У нас не просто какая-то своя как шкурная задача, а у нас большая, нужно не только создать или построить это государство, а спасти планету, чтобы мы были уверены, что дети останутся. Вот на данный момент я позже расскажу, чтобы сохранить детей в будущем. Они должны существовать лучше, чем мы. А... Угу. Вот... Так, это для... Вот э, сейчас покажу вот такую штуку. Вчера на планете было 76 землетрясений. В Европе, не на планете, а в мире 15. Основное, основное количество землетрясений здесь. Опять же возвращаемся к, сейчас придем еще к этому, к акционерам, вот э, э, Лена Герети. А, вот, когда-то два года назад я увидел ее клип на YouTube и подписал в, в, в этих, комментариях, сходи в церковь, э, скажи, чтобы а, она жаловалась, что у нее спина болит, Ну и ей рассказал, как, сходи в старую церковь, снова не надо ходить, э, и скажи, э, что ты... ты, в общем, не помню. я ее спрашиваю, ты помнишь, она говорит, да, помню, как спина прошла, прошла, и я-то слышу, что она не до конца рассказывает. Она прошла, но сигнала не было. Потому что я говорил, стой там, пока тебе какое-нибудь божество подаст сигнал. Ну, в общем, получается, значит, Лена, тебя спас не Бог, а камень. По -по Почему камень? Что такое камень? Вот когда-то была битва экстрасенсов и на эту битву привезли камень из концлагеря для детей Освенсон, и накрыли его э, тряпкой и вот что говорит экстрасенс из Америки этот американец не помню его имя но он говорит у этого камня сейчас праздник он отдыхает в том, что за всю свою жизнь этот камень натерпелся и насмотрелся такого, что у него сейчас праздник, он отдыхает. И он опять же не хочет, этот камень, не хочет возвращаться обратно на, на ту территорию, где был когда-то лагерь для детей, где издевались над детьми, казнили и так далее. Вот у него праздник. То же самое в церкви, каждый камень имеет свою энергетику и эта энергетика пульсирует, У она совпадает с, или, с, с, с тем органом, который э, тоже пульсирует, но он или активно, тогда камень его сглаживает, этого мало лет, надо и для всех, вот, всех. И, вот я Привожу свой пример. Одно был, был такой случай, я его расскажу как шутка, но это было действительно уже есть свидетель. Захожу в церковь, такая, радостная, да, и я всем прощаю. Бог такой смотрит, что творили, бац под затыли, ну вот такой, такой же слышно. Конечно, это не Бог, но может быть все то другое, какая-то сила. Но дело, факт в том, что меня заметили, это самый главный факт. Еще раз, чтобы заметили, одного человека недостаточно. Даже если один, то нужна такая сила мощнейшая, чтобы заметили. Если заметили хорошо. Почему я и э, рассказываю, да? или вот, допустим, э, на ВКонтакте э, один очень хороший человек, ну не молодой, у него уже внук есть, и он э, на мое имя написал, а мне потом передали э, вытяжку из этого. И там он э, перечисляет свои болезни, а потом рецепт есть какой-нибудь, я ему написал там кратко, как это сделать. Во-первых, почему болеют именно хорошие люди, очень хороший человек и обязательно у него появляется болезнь, потом это количество болезней увеличивается, почему? Тем более есть такие люди, за которыми свет виден, а свет это Бог. Вот такие люди, они никогда не болеют и не попадают в какие-нибудь нехорошие состояния. Ну, там какие-то аварии, их отводят от аварии, они туда не попадают. Как добиться такого? А также, как у... А, вот еще итальянцев приводить, ну, будет потом. В общем... В подсознании есть страх, Вот страх это существо, а если оно существует, оно то оно чем-то питается. Вот если выгнать этот страх из головы, то ну, можно представить так, что сдох он, все, страх, дух. Соответственно никаких болезней нет, потому что нечем питаться. Как это сделать? легко взять какую-нибудь какую комедию смотреть и смеяться так, как смеется ребенок это значит все эти мысли нужно выбросить забыть за них и говорить, О, смотри, О. вот так, таким способом ну показывать я думаю не надо и также должно быть понятно То есть, чтобы не было болезней, нужно научиться выходить из-под сознания, лишить страх и нехорошие мысли, питания. Если им нечем питаться, они сдохнут. Так. На Бога надеюсь, я сам не плошай. Вот строй фундамент и чем больше мы сейчас сделаем для демонстрации генераторов двигателей и так далее тем вот я нашел ты да я и не искал просто бог послал есть такой игорь екатеринбург у него есть лодка вот мы в эту лодку поставим и электростанцию и электромотор электромотор кстати наш наша конструкция на, они отличаются потому что они ничего не потребляют вот знаете так как я хочу сразу всем и акционерам и руководству да я сделаю так я вам покажу что такое секретный элемент как он работает и это так как он э, работает легко и просто, ну, проще ничего нет. Это копия э, природных механизмов. Поэтому, ну, проще уже, ну, нет ничего такого, чтобы, поэтому будет всем понятно. Вот э, секретные элементы, они стоят э, в статоре. Генератор, это ротор и статор. Ротор вращается, а статор стоит, стационарный. Но этот статор создает тормоз везде, во всем мире. И тормоз это есть сопротивление. То есть если нет сопротивления, значит результата нет. Такой мизерный. Мы сюда вставляем сопротивление. И сейчас в этой компании стоит уже, они уже научились делать секретные элементы из феррита. Это недостаточно, я потом добавлю такое еще. А сейчас расскажу, как он работает. Допустим, я ротор, да. Там двух видов. Сейчас у них для демонстрации, а потом еще э, будет новый э, элемент под названием айкидо. Айкидо, она, я думаю, всем известная борьба. И тем более она уникальная. Там, э, не для войны, а для защиты допустим, я ротор вот у меня магнитное поле а против меня идет статор тоже магнитное поле, вот такое поле как это делать в айкидо? идет удар, этот удар перехватывают и не отводят никуда, проталкивают дальше а потом поворачивают его на, 90, на 180 градусов и по, получается, что э, по инерции две силы складываются и уничтожают то, кто нападал. То же самое здесь. Разница в том, что в акиду это рука. А рука имеет генераторы везде. Каждый палец имеет там триллион генераторов. Поэтому она может ухватить. А в Роды такого нет. Нужно, чтобы была сила притяжения. Поэтому вот здесь на пальцах вот, Опять же, как работает секретный элемент. Вот они, элементы. Здесь на пальцах возбуждается магнитное поле. Когда сюда подходит другое поле, такое плохое поле, вот на кончиках пальцев поле притягивает его и держит, не отпускает. Потом втягивает и переворачивает. Прибыль. Результат это прибыль. затрат нет. Мы используем то, что на нас идет, переворачиваем и получаем две прибыли. Это вот, вот тоже есть такой интересный момент. Американский актер Стивен Сигл, он знает эту технологию. Вот я, когда увидел его, да, мне сразу стало удивительно, откуда он знает. Во-первых, никто в мире не знает, что такое электрический ток. А надо знать, потому что все, что мы видим, ощущаем, это все есть электрический ток. И живет оно, потому что есть ток, ток выстраивает направление. И за счет кислорода с двух, снизу и сверху, получается продукт, Он же, они же семена, на размножение и так далее А у Стивен Стигл он умеет э, э, поворачивать ядра атомов на пальцах вот так поворачивает потом у него здесь появляется на кончиках электрический тол он когда бьет человека вот сюда в Солнечном спути тот на час уходит ну спит, через час просыпается тем более еще и время восстанавливает а в данном случае время тоже важно потому что магнитные поля на пальцах этого элемента должны быть раньше должны возбуждаться раньше до того как магнитное поле статора хочет уничтожить ротор тогда они цепляются вот это я это тут о, короче говоря это я расскажу только не на интернет итак фундамент мы построили теперь нужно каждый кирпичик Показывать, чтобы это все было открыто. Открыто так, чтобы люди понимали. А для мужиков просто так не. Нужно, чтобы они или приехали, потрогали это. А поймут они не сразу. Поймут, когда их током шандарахнет. То отлично работает. Но опять же, они снова будут возвращаться к женщине. Без женщины никак нельзя. Вот такое дело. Я не могу сделать короткое видео, я лучше буду делать несколько серий, как... завтра у меня будет целый день свободен, я наверное сделаю еще. Италии и по Швейцарии, там Швейцария, это о, остров Сардиния, Вика, да, и чувствую нужно, нет души, Во, вот это, а вот еще за Иисуса Христа, ладно, давайте тогда это будет во второй серии. Сейчас я расскажу за Иисуса Христа. Значит, почему? Это, здесь у меня написано плюс-минус. Можно ли рассказывать? Ну, если я знаю, значит, можно рассказывать. Правильно? Если бы я не знал, значит, нельзя. И самое начало расскажу. Дальше. В общем, женщина родила ребенка, а он мертвый. То есть она родила мертвого ребенка, это значит, ребенок без души. Что она делает? Это я про Иисуса Христа рассказываю. Это я рассказываю то, чего никто не знает на планете. Она его положила в корзину, может знают, но сам механизм они не знают. Положила в корзину этого ребенка, он мертв, она мертв без души. Положила в корзинку и пустила в реку, чтобы он утонул там где-то подальше от нее. Жалко ребенка же. Это ближе к Индии. Вот там а азиатские страны, они э, покойников в воду бросали. А ближе к Китаю те в горы, чтобы птицы их пожирали тела. Всех, даже младенцев это значит откуда он какой расы положила чтобы он где-то подальше по течению реки утонул но он не утонул в него появилась служба скорой помощи из тонкого мира от божества или от бога Ставили в него душу, свою душу, от божества, и все, ну, я могу и дальше рассказать, но это не важно, сейчас я не буду рассказывать про отрока, я еще один пример у меня есть. Битва экстрасенсов Татьяна Ларина. 15-я 15 серия. 14-я... Огромное... Кстати, вот... У тебя мозга три раза укусала собака, два раза втонул. Вкладывалось в голове. А ведь он конец все поняла. Когда он рождался, он умер. умер. И то, что у него вселилось, это был ангел. То, что в него вселилось, он, он родился мертвым. А то, что у него вселилось, это был ангел. Это получается не божество. Вот это. Скорая помощь, она вставляет кому как. Поэтому у всех пророков и божеств, потом отроков ограниченное время. Потому что это невыращенная душа. Теперь вы понимаете, что Бог контролирует не людей, не тело, а души. Это За нами всеми наблюдают, всегда, особенно за женщинами, потому что женщины подключены к природному интеллекту ну, всю свою жизнь. Кроме тех, кто пьет водку, если э, женщина выпила водки, а что, спирт ⁇ это дубильное вещество. Значит, нежные ткани они блокируют связь э, с божеством. Опять же, вот в данном случае, а тут даже можно не рассказать, я думаю, вам уже всем понятно, для чего нужны акционеры. А потом я еще наверное сделаю вот специальное видео не сейчас, так после пожаров на Кемерово. Обязательно в интернете будет появляться всякое нехорошее, но позже это надо сказать, потому что никто не знает и даже не. Интересуется, это можно? Есть такая криминальная хроника. Вот получается, что в России каждый день несколько, бывает даже сто пожаров в один день. И никто не знает, как они, откуда они. Дело в том, что причина везде одна. Я знаю только одну. Один пожар, где тоже ребенок сгорел, не по электрической, не по причине электричества. А соседи бросали петарды и вот одна петарда залетела туда а дом деревянный, он сгорел а все остальные 99% они по причине потом того, что ни один электрик не знает, что такое электрический топ и вот это очень нехорошо потому что надо знать для того, чтобы сохранить все, что есть на будущее допустим, два провода вот они, да, два провода, между ними есть расстояние Вот оно расстояние Если это расстояние меньше 5 мм, а если провода оголенные То между ними получается короткое замыкание Невидимо, его нет как, как, как такового Но его можно увидеть любым прибором и без прибора, просто отключил дома Дома отключил все и смотришь на счетчик, на старом счетчике видно, если э, диск этот хотя бы чуть-чуть повернулся, значит где-то есть оголенные провода, которые расположены близко друг к другу. Это обычно в резетках. Когда электрик ставит в резетке, да, вот он эти провода сгибает и получается, что между этими проводами расстояние уменьшается. К тому же обои, он еще и обои загинает туда, а потом э, накрывает. В результате чего, если малое расстояние, меньше, хотя бы даже если 5 мм, то будет нагрев. И если будет нагрев, значит диск в будет вращаться. Впоследствии будет э, пожар. Причем пожар э, обычно э, получается, когда его никто не видит. Он же медленный, там же нагрев идет, э, ворсин ткани, или ворсин бумаги, и вот э, оттуда появляется дым. А в больших, если это магазин, допустим, то там пожары возникают от самого электричества, потому что вот маленькое расстояние, оно там тлеет, но когда большой рубильник включает, здесь получается... Проскакивает эфир. И эфир активирует это место. И если появилась искра, то мгновенно сгорает все от электричества. Потому что у тока нет времени, он сразу сгорает. Я думаю, все видели, как сгорает автомобиль быстро. Если есть там короткое замыкание от аккумулятора, только в аккумуляторе 20 вольт, 12 вольт, а сгорает мгновенно. А в... Я лучше, знаете, что попрошу Александра, пускай он а, какого найдет кого то человека, который умеет правильно рассказывать. У меня такого таланта нет, но... Я думаю, что должно быть понятно. Сейчас я... А, сейчас еще один. Вот... Для руководства, а также для технорей. Вот пример. Три года назад, 15-й год. Это как покупали э, сырье итальянцев. Вот это мой адрес здесь. Это офис мой. А это э, самая важная фраза, которая должна быть. Вот э, грану это зерна. Молекулы. Э, Магнитная ориентация не должно быть. Это важная фраза. Все остальное можно. Уменьшить. А, что, как бы это быстро рассказать? Я, наверное, даже покажу, потому что я уже заказал. Вот адрес. И вот эта надпись. А это я э, больш...